всем привет сегодня у нас лодка кроунлайн вот такая и мы будем ставить интерцептор волевопенд здесь у нас стояли плиты трансовые ленка мы их демонтировали все зачистили вот такие будут Интерцепторы оставить вольвы пинтер повесили шаблон сейчас будем дырявить дырочки по шаблону все дырочки просверлили отверстия ровненькие все прекрасно сейчас будем протягивать кабель затащили кабель в моторный отсек Сейчас здесь обезжирим. Маленечко герметика. Будем прикручивать. Итак, наш интерцептор стоят. Маленечко герметиком вознули туда. Все прикрутили. Так же второй. Перемещаемся в моторный отсек. Наш мы вывели вот здесь вот. Пришлось отверстие. Выпились. И здесь, соответственно... Так вот получилось сейчас поставим хаб куда-нибудь сюда и будем вести дальше итак мы все провода прокинули от интерцепторов подключили хаб все это захомутали пластиковыми стяжками сделали красиво далее мы демонтируем Старый пульт управления. Снимаем все люки, протягиваем силовой кабель. Ставим вот такой пульт управления. Итак, мы установили панель управления интерцепторами. Сейчас будем тянуть кабель от панели до хаба. Мы подключили кабель от пульта к хабу в разъем AUX. Протащили его вот там, там, там. Вот сюда завели. Здесь завели. Туда. Вот сюда завели. И подключили осталось дело настройки красный провод от пульта управления тоненький длинный вешаем на замок зажигания и калибруем калибруем значит таким образом нажимаем вверх-вниз удерживаем 10 секунд включаем зажигание и плиты должны поехать вниз и потом вверх. И в этом случае все откалибровано. Убирай. Вверх. Все работает. Так, друзья, поставили мы интерцепторы Volvo Penta протестировали все работает отлично почему мы выбрали именно Volvo Penta интерцепторы потому что производительность у них выше, чем у Ленка плит и они дешевле то есть они стоят комплект 72 тысячи а Ленка вместе с блоком управления порядка 100 тысяч. В общем-то и все. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Делитесь видео с друзьями. Нужна будет помощь, обращайтесь. Приедем, поставим. Вам такие же интерцепторы. Всем пока!